распознать, есть ли он, как занять ему силу, причем, последствия. Давайте так, родовой подселенец может быть различной природы. Если вы говорите о Бисе, если речь идет о бесовской силе, это одно. Если это родич, как заложенный привязанный покойник, это другое. Если это просто какая-то ляга, да, это третья. Поскольку речь идет все-таки о силе, будем рассуждать о силе. Родовая сила передается из поколения в поколение по наследству, по определенному алгоритму, который заложен изначально первым заключившим договор с этой силой. По женской линии, через поколение, третья дочь, седьмой, сын-седьмого сына. То есть это алгоритм, по которому передается эта самая сила. Бесовской демонической силы она называется исключительно в рамках христианской терминологии, потому что у них все, что не от Бога, все от беса. То есть там черное и белое, все очень конкретно. Природа наличия родовой силы заключается в следующем: есть некая потусторонняя структура разум потустороннего мира, природу которого однозначно охарактеризовать нельзя, она может быть различная. Это может быть кто-то из умерших родичей, это может быть какой-то природный дух, это может быть разум рода, это может быть просто какой-то ушедший колдун, который не желает скажем так, проходить через чистилище, а желает по-прежнему присутствовать здесь, пользуясь физическим телом ныне живущим. Это может быть любой, любой древний бог, культ которого уже закончился, и он превращается просто в некий дух, в некую информационную структуру с ненамоленным культом, вот как раз именно их и называют чертями и бесами в христианстве. Это на сейчас может быть так воспринимается, а когда-то это были очень серьезные боги со своими наработанными культами. Но поскольку культов уже нет, силы их теряется, остается только информационная структура, они не могут воздействовать уже на большое количество людей, они могут контактировать только с одним. И вот когда-то один из предков ваших очень-очень давно, или не так давно, заключает договор вот с этой силой. Причем по закону добровольности договор может быть, мог быть заключен и не только добровольно. И возникает формулировка этого договора. Ты мне и моим потомкам даешь то-то, то-то, то-то. Я тебе на протяжении, там, допустим, 500 лет даю то-то, то-то, то-то. Это договор. В этом случае является сознание и души, и жизни детей, в том числе и нерожденных, не являются проданными, продать то, что ты не имеешь, невозможно, но возможно заложить, являются заложенными, то есть обязанными принять эту силу, когда наступает такое определенное время, когда наступает время Х. И эта сила передается из поколения в поколение, от наследника к наследнику. А, как правило, она всегда действует на одного человека, то есть не могут силой обладать сразу несколько родочей, силой одного и того же источника, одного и того же плана. За очень редким исключением, я таких случаев просто не встречала даже. Как только человек отказывается от этой силы, потому что от нее можно отказаться через определенный ритуал, или умирает, сила обязана перейти к другому кровнику. Вот таким образом она не переходит, пока не будет расторгнут, закончится срок договора. При этом договор обязаны выполнять, как те, так и другие. Например, тот, кто принял колдовскую силу, поэтому договор, например, обязан колдовать. И он пока не будет колдовать, эта сила будет его подъедать изнутри. Помните эти сказки русские, как колдуна черти работы просили? Помните, вы читаете сказки, там же все очень подробно описано, фактически полная инструкция, как наладить взаимоотношения с бесами. Бес просит работу, то есть он просит выполнять определенную функцию, на основании которой он может контактировать с человеком по договору, потому что если сила не будет выполнять свою функцию, выяснится, что она не права. А она зависит от человека, от его доброй воли, человек должен захотеть, чтобы сила выполняла эту самую работу. Поэтому сила начинает человека тормошить, захоти, захоти, захоти, изъедать его изнутри, таким образом подъедать его сознание, что он попадает в ситуации катастрофичные для себя, настолько катастрофичные, что у него просто не остается выбора, либо начинать магичить, либо все можно ложиться на лавку, напиваться лодкой и больше в этом мире ничего совершенно не делать. Кстати, огромнейшее количество алкогольных проблем они как раз именно из этого и проистекали. Когда люди просто не могли справиться с этой силой, начинается алкоголь, наркотики и так, далее, и так далее, Если человек выполняет договор, то есть дает силе работу, сила может выполнить свой договор, соответственно и человеку дает все, что ему необходимо. Это мы говорим о родовой силе. Но прозвучал Позвучало слово подселение, поэтому здесь еще надо коснуться отдельно этого термина. Подселение это прививка, да, знаете, как яблони прививают там, группу, например, да? это прививка инородной структуры, которая, цель которой вписаться, врезаться в сознание человека настолько непротиворечива, чтобы впоследствии собою занять всё сознание. И точно так же, как и все прочее, она может делаться добровольно, так и намеренно. Ну, насильственно. Когда это делается насильственно, это является нарушением закона. Нарушением закона, потому что обычно такие формы, формы внедрения в сознание человек может принять только добровольно. Если вы считаете, что добровольно принять невозможно, то вы очень сильно ошибаетесь. Любой колдун, который только-только начинает колдовать, он специально делает себе такую прививку, да, даже называется так обряд подселения беса, обряд жених, есть у него свое специфическое название. Когда подселяется бес, и бес учит колдовским мероприятиям. Да, это достаточно жесткая структура, это, как правило, билет в один конец, то есть он один раз за, зайдя, никогда оттуда не выйдет, но колдун знает, на что он идет. Например, человек родился вообще без колдовской силы, а ему вот так надо. Ну все, он уже да, его заела несчастная любовь, он хочет отомстить всем своим врагам. Да, да, это все ради, да, ради этого на все что угодно пойдешь. Ой, да, вспомните себя в молодости. Ради любви ведь горы свернут, да? особенно когда возраст такой игра и гормон. Вот в основном люди они либо от глубокого отчаяния, либо от невероятной глупости они идут на такие шаги. Ну, впрочем, это добровольно, это дело выбор каждого. И, конечно, человек, который добровольно соглашается привить к себе определенную структуру, является для этой структуры более и более приятным. Они этого своего адепта начинают беречь, по крайней мере по первости. Но бывают случаи, а это противозаконные случаи, сразу вам говорю, когда на человека внедряется, подселяется некая структура, и у нас это называется в принципе порча, в нашем обиходе называется порча. Порча это колдовское магическое мероприятие, которое обычно направлено на вред. Грамотный колдун, если он занимается каким-то подселением, наводит порчу, он приблизительно сначала продиагностирует процесс. А насколько это возможно? Возможно, это бывает только в том случае, когда человек действительно виновен, очень сильно виновен, то есть у него большой долг перед тем, кто насылает на него порчу, то есть заказчика непосредственно. И тогда делается специальное подселение, внедряется программа, которая, во-первых, порчена которая снимает с него всякую защиту изнутри. Раз. Которая подводит его под обстоятельства, которые позволяют прямо или косвенно рассчитаться по своему удобку. То есть порча, грамотная порча, она направлена именно на это. Но бывают порчи со злом. Просто вот завидую я ей, почему ей, все, а мне ничего. И делается таким образом порча. Это нарушение закона. И очень быстро какие вещи вычисляются, и насылатель порчи наказывается очень жестоко. Но, к сожалению, при определенном условиях, да, возвращаясь к вашим моментам точек невозврата, с того, на кого порча наведена, этими же силами порча не снимается. Предполагается, что если он допустил внедрение порчи в себя, значит он достаточно слаб, не понимает, что он творит и недостоин покровительства сил, то есть пусть он пройдет это испытание, пусть он научится либо жить с этой порчей, либо снять, снять с нее сам, пусть покрутится, пусть повертится. Заодно научится быть более сильным, более стойким, более устойчивым к выживанию среди людей. То есть наказать накажут, но порчу снимать не будут. Для этого у тебя должен быть свой договор со своей силой, с которой ты уже конкретно будешь договариваться. Ты снимаешь меня порчу, ты меня защищаешь, я тебе взамен то-то, то-то и то-то. Весь этот мир это наш предмет договора. И помните, что такого понятия как справедливость в этом мире с точки зрения человеческой не существует. То есть у человека одна справедливость, у богов другая справедливость. И Справедливость богов она звучит достаточно просто, если вы и сумел защитить то, что тебе дорого, значит ты прав. А вот каким способом ты это делаешь, вопрос 28. За способы обычно судят люди, а боги судят за результат. Родовое подселение, заканчиваю ответ на ваш вопрос, может быть, если такая порча была наведена на вашего прощу. Он ничего не смог с этим вопросом сделать, долг его перед наносителем порчи настолько велик, что его времени не хватило на оплату долга и перешла эта компенсация на его потомков. тогда вот этот вот подселенный порченый бес переходит на потомков, забирая их время, забирая их судьбу, то есть обесценивая их время настолько, чтобы их эффективность в этом мире была мала, но уровень времени и цену времени он передает эффектом тому, кому был, был, был, был, был нанесен ущерб когда-то в свое время. Вы можете этого не знать, потому что такие вещи обычно в семейные предания как-то не входят. В семейные легенды обычно входят героические поступки, да? а подлые, грязные, вшивые не входят, хотя напрасно. Я бы в первую очередь передавала именно эти знания своим детям, помню, у нас есть такой ляп. Да? Мы всегда должна быть готова к защите, потому что наш дедушка, вот он, к сожалению, вот так вот неспортивно спортивно себя повел, да, не на того хвост поднял. Поэтому у нас сейчас есть определенная ущербность в нашей семьи, мы всегда должны об этом помнить. Вот. Но, к сожалению, люди очень любят петухами красоваться, вместо того, чтобы информацию передавать по уму.